Добрый день. Приветствую вас на вебинаре "Дополнительные и перекрестные продажи 3CX". Цель нашего вебинара сегодня обсудить возможность получения дохода, совершая дополнительные перекрестные продажи новым и существующим клиентам. Сегодня мы рассмотрим различия между дополнительными и перекрестными продажами, а также стратегию продаж и возможности с 3CX. Итак, что такое дополнительные продажи? Дополнительные продажи – это стимуляция клиента к приобретению всего, что делает вашу основную покупку более дорогой. В нашем случае это повышение редакции и количество одновременных вызовов. Предложите клиентам, использующим редакцию стандарт, функционал колл-центра и возможности интеграции с CRM, что позволит вам совершить дополнительную продажу и перевести их на редакцию «Про». В свою очередь клиентам, использующим редакцию PRO, расскажите про отказы устойчивый кластер, возможность размещения логотипа компании на IP-телефонах и маршрутизацию звонков в очереди по навыкам агентов. Этот функционал предложен в редакции Enterprise, соответственно, дает вам возможность опять-таки увеличить лицензию. Разницу между дополнительными и перекрестными продажами мы можем рассмотреть на примере чашечки кофе. При дополнительных продажах вы добавляете в чашечку с кофе молоко, сливки, вкусный сироп и трубочку для удобства. При перекрестной продаже предлагается приобрести продукт или услугу, дополняющую первоначальную покупку. В 3CX продуктом, дополняющим первоначальную покупку, может быть ваша услуга по интеграциям и техподдержке или продажа аппаратуры. Как это может выглядеть на примере нашей чашечки кофе? В отличие от дополнительных продаж, мы не меняем первоначальный продукт, у нас остается та же чашечка кофе, просто к ней мы предлагаем вкусный кексик. Дополнительные перекрестные продажи намного легче совершать уже существующим клиентам, ведь они уже знакомы с вами и с системой 3CX, а значит, более лояльны и открыты к диалогу о приобретении дополнительных услуг и товаров. Совершить продажу существующему клиенту намного проще и быстрее, чем привлечь и убедить нового клиента. Да и вероятность успешного завершения сделки намного выше, чем с новым клиентом. Поэтому в итоге это выйдет вам дешевле. Повышая ценность своих клиентов, сейчас вы обеспечиваете увеличение потока денег от них в будущем. Важно понимать, что не каждый покупатель подходит для дополнительных и перекрестных продаж, и вам никогда не следует пытаться продавать дополнительные продукты или услуги тем, кто в этом не нуждается. Как правило, если вы не можете объяснить, как дополнительная покупка пойдет на пользу общим целям клиентам, или вы пытаетесь продать товары или услуги, у которых мало шансов принести покупателю реальную пользу, вы рискуете нанести серьезный ущерб отношениям и потенциально можете полностью потерять клиента. Вместо этого сконцентрируйте свои усилия на клиентах, которым дополнительные услуги и продукты действительно могут быть полезны. Какой может быть стратегия продаж, которая приведет к успеху? Прежде всего, это четкое понимание потребности клиента, и не только одного конкретного, но и рынка в целом. Какие услуги актуальны на рынке, какие тенденции на рынке, какие навыки вам надо развивать и какие продукты и услуги дополнительно ввести в свое предложение. Изучите досконально клиента, прежде чем начать совместную работу. Какая сфера бизнеса, какими услугами пользуется в данный момент, какие затраты, что устраивает, не устраивает в нынешней системе, что необходимо что может быть полезно и так далее. При работе с клиентом важно поставить четкие измеримые цели, которые хотите достигнуть в совместной работе с использованием вашего продукта или услуги. Используйте информацию, которую узнали о клиенте, его нынешней ситуации и пожеланиях при постановке целей дальнейших работ. Чтобы определить потребность в дополнительных услугах, которые могут возникнуть у клиента позднее, вам нужно хорошо знать наш продукт и понимать специфику бизнеса клиента. Таким образом, уже сейчас вы сможете дать ему несколько советов, как в будущем можно улучшить систему, так сказать, закинуть удочку. Что касается дополнительных и перекрестных продаж, наличие подтверждающих данных укрепит ваши аргументы и поможет продемонстрировать покупателю, что вы заботитесь о его интересах. Поэтому используйте демо-версии системы и подтверждайте свои слова на практике. Ваши клиенты должны полностью понимать, почему вы думаете, что дополнительная покупка – это хорошая идея. Если вы скажете ему, я думаю, что тебе просто нужна версия PRO, там больше функционал, он может вас неправильно понять и прийти к выводу, что вы просто пытаетесь набить себе карманы. Всегда расписывайте выгоды которые приобретет клиент в контексте идеи. Начните рассказывать об экономии средств, времени, повышении качества сервиса и репутации клиента. Предложите инструменты, рассказывая о них языком, понятным клиенту. И уже в завершении объясните терминологию и шаги, которые необходимо совершить. Не говорите, что ему просто надо потратить больше. Дайте понятный план, чтобы увидеть, на что будут потрачены деньги клиента и как они будут способствовать общему успеху его бизнеса при покупке обновления. Определите тенденции и примените их к процессу продаж. После того, как вы совершите продажи нескольким клиентам, вы начнете лучше понимать рынок и какие типы клиентов получают наибольшую выгоду от дополнительных продуктов. Используйте позитивный опыт других клиентов и рассказывайте о нем. У нас на домашней странице вы найдете статьи, которые описывают опыт наших клиентов в работе с 3CX. Нам доверяют крупные международные клиенты, такие как Mitsubishi Motors, Harley Davidson, American Express, сети отелей Holiday Inn, Intercontinental. В России нашими крупными клиентами являются Росатом, многие структуры Газпром, российские железные дороги, Аэрфранс в России, подразделения аэрофлота в Екатеринбурге, Краснодаре, Бишкеке, сеть отелей Азимут, Центр обработки данных Ростелеком и многие другие. Делитесь этой информацией со своими потенциальными клиентами, это может стать сильным аргументом. Используйте уникальные преимущества 3CX в общении с клиентом, чтобы аргументировать необходимость покупки. Помните, что наши главные преимущества это, во-первых, лучшая цена. Так как наше лицензирование основывается на количестве одновременных вызовов, мы не берем плату за каждого пользователя. Количество пользователей в рамках одной лицензии может быть неограниченным. Ценообразование, основанное на количестве одновременных вызовов, позволяет клиентам сэкономить средства на телефонии, поскольку они будут платить только за то, что им здесь... Нужно. Также 3CX — это открытая платформа, что означает, что вы можете выбирать собственные септранки, номера телефонов, способ размещения оборудования. Мы не привязываем вас к вендорам. Простая установка нашей системы на сервере либо в облаке, а также для работы с 3CX подойдет и Windows, и Linux. Простое управление системой как IT-специалисту, так и пользователю.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 Ну и, конечно, функционал, кол и контакт-центра с, воз... с возможностями делать интеграции с CRM-системами. Создание бесплатного пробного ключа и возможность э, предоставить его в любой редакции и с любым количеством одновременных вызовов сроком до 45 дней – это замечательный инструмент продаж. Совершив все настройки, вам не надо будет их менять в случае, если клиент захочет его приобрести. Уже установленный пробный ключ вы переводите в коммерческий, и клиент продолжает пользоваться системой 3CX без перебоев. Наши ключи масштабируемы. Вы в любой момент можете перевести его в следующую редакцию и увеличить количество одновременных вызовов, лишь оплатив разницу в стоимости лицензии за оставшийся период. Что может мотивировать клиентов перейти на другую редакцию? Это могут быть нормативные требования, слияние или расширение бизнеса. Например, к переходу с редакции «Стандарт» на «Про» может послужить, послужить запись разговоров, возможность создания очередей вызовов и чатов, а также отчетность об этих очередях и, конечно же, интеграция с CRM-системами. В свою очередь, отказоустойчивый кластер и маршрутизация вызовов по навыкам агентов может стать хорошей мотивацией для перехода на редакцию Enterprise. Как я уже упоминала ранее, возможными перекрестными продажами может стать предложение следующих услуг. Продажа и аренда телефонов и ПО, ваша техподдержка, ваши услуги по настройкам и интеграциям, предложение услуги создания сложных маршрутов вызовов с помощью CallFlow Designer, а также обучение персонала. Постепенно мы уходим от бессрочных лицензий и предлагаем всем клиентам, которые их в свое время приобрели, перейти на годовую подписку. При переходе с постоянной на годовую лицензию клиенты получают один год использования системы бесплатно. Как известно, приобретая бессрочную лицензию, клиент каждый год должен покупать подписку на обновление. Не все клиенты это делают, в результате чего не получают обновление системы, и мы отключаем следующие сервисы. Сервисы с MTP — FQDN от 3CX, потеря возможности удаленной работы, запланированные веб-встречи могут быть потеряны, интегрированные приложения перестанут работать, а также это может повлиять на очереди и IVR. В момент приобретения бессрочной лицензии клиенты информированы о необходимости приобретения подписки на обновление и того, что произойдет, если подписка не будет приобретена. Но, к сожалению, многие не покупают подписку на обновление и лишаются важного функционала. Партнер в этом случае лишается постоянного дохода и только решает проблемы с такими клиентами. Мы пока что оставили несколько бессрочных лицензий редакции Enterprise, начиная с 16 одновременных вызовов для крупных клиентов. Но здесь важно, чтобы партнеры проводили качественную работу и информировали клиента о том, что он каждый год должен покупать подписку на обновление и предупреждать клиента об этом заранее. Почему клиентам следует выбирать годовую лицензию? Прежде всего, цена на годовую лицензию намного ниже, чем на бессрочную. Например, бессрочная лицензия редакции Enterprise на 16 одновременных вызовов стоит 1903 евро. Подписка на обновление для нее стоит 523 евро в год, а годовая лицензия стоит 692 евро в год. Вы видите разницу. Приобретая годовую лицензию, клиент регулярно получает обновление. Клиент может ежегодно менять размер и редакцию лицензий без лишних потерь, если лицензия будет понижена. И, конечно же, продление годовых лицензий обеспечит вам регулярный ежегодный доход. В завершение сегодняшнего вебинара хочу обобщить все вышесказанное. Дополнительные перекрестные продажи – это быстрые и эффективные способы увеличить вашу прибыль, как с новыми клиентами, так и с существующими. Понимание потребностей клиентов и тенденций на рынке – это ключ к успеху, поэтому изучайте все новшества, которые происходят, а еще лучше определите свою зону работы с клиентами. 3 упрощает продажу дополнительных услуг. У нас есть все маркетинговые материалы в вашем партнерском портале, которые вы всегда можете использовать. Необходимо постоянное развитие своих навыков продаж и знания системы. 30X. Мы предлагаем вебинары и технические, и коммерческие, которые помогут вам в этом. Мы подошли к завершению сегодняшнего вебинара. Благодарю всех за внимание. Всего хорошего. До свидания.